От правильного выбора видеокарты зависит ваше будущее в компьютерных играх. Слишком сильно сэкономите, получите низкие FPS и фрезы в свежих играх. Но и тратиться слишком сильно не каждый может себе позволить. Год назад на моем канале уже было видео про топ видеокарт. Сейчас на дворе 2020 год, и цена на железо значительно выросла. Вы на канале Mazer и это топ видеокарт на 2020 год. Сразу скажу, что топ будет состоять из 10 карт, от самой дешевой и актуальной до флагманской модели. И сразу открывает наш топ видеокарта GeForce GTX 1650. Эта видеокарта отлично показывает себя в тестах и за счет невысокой цены ее по-настоящему можно назвать народной. Однако при покупке 1650 стоит быть внимательным, поскольку в продаже имеются модели как с памятью GDDR5, так и GDDR6. Я советую брать именно последний вариант, поскольку стандарт GDDR6 более новый и имеет более высокую пропускную способность памяти. Версия 1650 со стандартом gdr 6 имеет 896 CUDA ядер с частотой 1,59 ГГц и 4 ГБ памяти. Такой набор характеристик позволит играть во все современные игры при Full HD разрешении и средних настройках графики. В магазинах GTX 1650 можно найти по цене от 11 тысяч рублей. За эту стоимость у видеокарты просто нет минусов. Вторая видеокарта у нас из среднебюджетного сегмента от компании AMD Radeon RX 5500 XT. Построенная на архитектуре RDNA видеокарта может похвастаться объемом памяти 8 ГБ стандарта GDDR6. RX 5500 XT идеально подойдет для тех, кто играет в онлайн игры, обеспечивая высокое количество FPS при максимальных настройках графики. Кроме того, все актуальные игры при разрешении Full HD и средних настройках графики также будут по зубам для этой видеокарты. AMD Radeon RX 5500 XT можно купить по цене от 16 тысяч рублей. Минус видеокарты, проблемы с драйверами, но AMD постепенно их исправляет. Дальше будет не одна видеокарта, а две, так как они очень похожи. Это GTX 1660 Super и 1660 Ti. GTX 1660 Ti, пожалуй, на данный момент одна из самых сбалансированных видеокарт на рынке. При достаточно приемлемой стоимости решение обеспечивает хорошую производительность как в играх, так и при работе с видео. Эту видеокарту можно назвать оптимальным выбором для тех, кто не хочет отдавать десятки тысяч рублей, но при этом хочет получить комфортный игровой процесс. Минусом видеокарты стал не самый приятный ценник. GTX 1660 Super очень похожа на предыдущую видеокарту. В отличие от 1660 Ti здесь установлено меньше куда ядер. GTX 1660 Super больше подойдет для игр, а Ti-версия для рендеринга видео. Цены на GTX 1660 Super стартуют с отметки 20 тысяч рублей, на 1660 Ti с отметки в 24 тысячи. Следующая по мощности видеокарта RTX 2060 Super. За счет большого количества CUDA ядер с частотой 1,65 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти стандарта GDDR6, эта видеокарта способна обеспечить в зависимости от игры комфортный процесс гейминга при высоких настройках графики. А для тех, кто играет в онлайн игры, ее производительности и вовсе будет с лихвой. Главным плюсом 2060 Super стало отличное соотношение, цена производительность. Данная цена у видеокарты стартует с отметки в 3 тысячи рублей. Еще одна карта от красных. Но на этот раз из субфлагманской категории AMD Radeon RX 5700 XT. Она могла бы занять гораздо более высокое место, однако проблема с драйверами этого не позволила, которая стала главным минусом видеокарты. Но стоит отметить, что AMD постепенно исправляет проблему с обновлениями драйверов, что не может не радовать, поэтому вскоре RX 5700 XT можно будет назвать одним из лучших решений в своем сегменте. Она способна потянуть все современные игры на максимальных настройках при Full HD разрешении, AMD Radeon RX 5700 XT можно найти в магазинах по цене от 38 тысяч рублей. RTX 2070 Super еще одна видеокарта из прошлого поколения компании. Несмотря на то, что видеокарта относится к прошлому поколению, устаревшей ее назвать нельзя, особенно учитывая то, что она выходила как мощное сук-флагманское решение. Модель обеспечивает комфортный игровой процесс во всех играх на средних высоких настройках при включенной трассировке лучей. Стоимость RTX 2070 Super стартует с отметки в 43 тысячи рублей. Есть смысл немного подождать момента, когда 3000 линейка Nvidia окончательно укоренится на рынке, после чего можно ожидать, что цена на эту видеокарту упадет. Дальше начинаются видеокарты флагманской категории, открывает ее RTX 3070. Эта видеокарта построена на архитектуре Ampere, которая может похвастаться улучшенной технологией трассировки лучей RTX второго поколения. По заявлениям самой Nvidia, обновленная технология обеспечивает прирост производительности в два раза. Как и у старшей модели имеется поддержка технологии DLSS, которая отвечает за сглаживание графики с алгоритмами глубокого обучения за счет тензорных ядер. Мощности RTX 3070 также будет достаточно во многих играх при разрешении 4 k и максимальных настройках графики. RTX 3070 можно найти по цене от 45 тысяч рублей, и это отличная цена за такую производительность в сегменте. Поскольку эта видеокарта является новинкой, то говорить о наличии минусов пока рано. Второе место рейтинга занимает RTX 2080 Super, которая недалеко ушла от RTX 3080 по стоимости. На ее каталоге ее можно найти по цене от 50 тысяч рублей. Однако, конечно, эта видеокарта не может соревноваться по производительности с топовой моделью. Стоит подождать, когда стоимость RTX 2080 Super упадет на фоне появления в продаже модели 3000 серии. После этого видеокарта действительно станет лучшим приобретением за свои деньги. Характеристики также позволяют этой модели комфортный гейминг при разрешении 4К. Но если смотреть на перспективу, то ее актуальность по времени будет короче, чем у RTX 3080. Главным минусом видеокарты является ее цена, которая может пока немного завышена, если сравнивать ее с RTX 3070. RTX 3080 на данный момент является самой свежей и желанной видеокартой. Она относится к флагманскому сегменту любительского рынка геймеров. Конечно, RTX 3090 во многом превосходит ее, но при этом стоит значительно дороже. Поэтому рассматривать ее в качестве решения для гейминга и монтажа кажется нецелесообразным. Рядовой пользователь не заметит существенной разницы. Цены на 3080 стартуют с отметки в 80 тысяч рублей. Такая цена уже обусловлена тем, что на рынке происходит дефицит видеокарт. Уже сейчас в продаже можно найти видеокарты от сторонних производителей, например Asus и MSI. Позднее станут доступны референсные модели Founders Edition от самой Nvidia. Объем оперативной памяти составляет 10 ГБ стандарта GDDR6X. За счет улучшенной технологии трассировки лучей RTX, видеокарта показывает отличные результаты на максимальных настройках графики в разрешении 4К. К минусам можно отнести только ее высокую стоимость на данный момент. Это был весь актуальный топ видеокарт на 2020 год. Будем надеяться, что цены устаканится и в этом году люди смогут обновить свои видеокарты по адекватным ценам. Также скоро выйдут новые видеокарты от AMD. Будет интересно посмотреть, смогут ли красные превзойти RTX 3000 серии. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Вы были на канале Мейзер. Увидимся!